Итак, появились новости касаясь новой мобильной игры о Need for Speed Mobile Online и многое подтверждается из того, что для вас собрали в предыдущем ролике. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Имеются плохие и хорошие новости, но давайте начнем с плохой. Отступление, ибо чтобы осознать плохую новость, надо разобраться в одной детали. Серия Need for Speed принадлежит компании Electronic Arts. Need for Speed Mobile Online разрабатывается известной компанией Timi Studio являющийся дочерней компании Tencent. И только Electronic Arts, как заказчику многих игр, решать, когда и в каком виде должен выйти Need for Speed Mobile Online. Но надо придерживаться определенных сроков, на которые завязаны все прогнозы и финансовые отчеты компании. И вот этот же Electronic Arts, у которого в последнее время дела не очень плохи, выпустили игру Battlefield 2022, ставшую одним из многих их громких провалов. Все сыпется. Дочерние компании закрываются одна за другой. В каждом проекте ощущается жадность к донату. Вспомним хотя бы про вторую второй фронт и отвратительное отношение к игрокам. Все это привело к тому, что компанию теперь называют «Корпорация зла». Худшая компания игровой индустрии. Компания, которую должны вот-вот выкупить. Не абы кто, а сам Amazon. И вот тут одна плохая новость делится на две части. Первая часть плохой новости. Need for Speed Mobile Online могут запустить раньше времени, чтобы можно было заработать как можно раньше и посмотреть, сможет ли устоять корабль. А к чему приводит спешка? Это риторический вопрос. Тест игры должен состояться в начале 2023 года. Если это состоится в 2022, то пишите пропало. Поможет только чудо. А решать о продаже надо прямо сейчас. Вы думаете, просто так тянут запуском оригинальный Need for Speed Unbound? Эти проекты должны спасти компанию, поэтому к ним особое отношение не выпустят, пока не доведут игры до ума. И вот вторая часть этой плохой новости, что до ума довести попросту не успеют и компания будет выкуплена. И вот выход NFS Mobile Online становится под вопросом. Скорее выйдет, но это уже может произойти под конец 2024 года, если не позже. И сказать, как лучше для игры Need for Speed Mobile Online, пока сложно. Как думаете, может пусть игрой занимается другой издатель? Издатель, который грамотно построит стратегию Electronic Arts и наконец добьется уважения среди игроков. Напишите, что вы думаете по этому поводу. В прошлом выпуске вы закидали нас тем, что все напичкали ссылками, поэтому просто перейдем к новостям. А если надо, Google вам в помощь. Теперь перейдем к другой новости. В Китае запрещены игры, в которых бы были упомянуты полицейские и другие силовые структуры. Все стали кругом писать, что в таком случае полицейских в игре не будет. Оказывается, еще как будет. Без полицейских НФСК не будет НФСК. Полицейские будут в отдельном режиме, которые не попадут на старте, но будут добавлены впоследствии. Сейчас разработчики уделяют время больше оптимизации, грамотной прокачки и всему, чтобы вы не закрыли игру в первый час. Ау, игра делается не для Китая, это для Китая будет отдельная версия игры без полиции, а в нашей, в которую мы будем все играть, все там будет. Открытый город? Подтверждено. Богатый автопарк, прекрасная физика, сотни деталей к вашим автомобилям и даже будет онлайн. Уже появилась информация, что можно принять участие с друзьями как в заранее подготовленных гонках, так и любой желающий сам сможет проложить свой маршрут. Только эта функция откроется тогда, когда вы достигнете определенного уровня. Уже 100% вас ждут тысячи раскрасок. А сколько всего еще будет добавлено с каждым сезоном? Онлайн и социальность – это козыри НФСки. Добавляйте друзей, объединяйте в команды, проводите совместные заезды и даже создавайте совместные катки. Не хватает игроков? Система автоматически подберет напарников по вашим критериям. Каждый месяц будет добавляться список целей, за которые можно купить детали для модернизации автомобиля. С каждым новым сезоном добавится еще больше машин. Наконец нас будет ждать огромное количество разных винилов и расцветок. Теперь уж точно каждый сможет украсить свое авто так, как хочет, и это будет смотреться неповторимо и уникально. Будет полно инструментов для самого Выражения. Интересно, а неонки добавят? Очень хочу неонки. Напишите в комментариях, чтобы вы хотели видеть в мобильной НФС. -ке. Еще одна хорошая новость. В связи с последними событиями, игра не будет поддерживаться на русском языке. Да, это плохая новость, но дослушайте. Не будет русскоязычных роликов и новостей, но мы на Зона Гейм берем поддержку игры на себя. Специально для вас мы будем выпускать ролики с нашим профессиональным дубляжом, так как это мы делаем для Apex Legends Mobile. Не забудьте найти нашу группу Need for Speed Mobile Online, куда мы будем скидывать по игре все материалы. Там мы будем отвечать на все ваши вопросы, помогать по игре и решать проблемки. Но ну и никуда не денутся совместные Прохождение. Оставим ссылку под видео. Еще одна важная ссылка группа Зона Гейм в Telegram. Можете отсканировать QR-код, который вы видите на экране, и перейти сразу в группу. А если этот вариант вас не устраивает, то ищите ссылку под видео. Это были новости о Need for Speed Mobile Online. Будем пристально следить за игрой, надолго не прощаемся.